Всем привет, с вами Оля, и сегодня о чем сообщить такую, ну для некоторых радостную, для некоторых печальную новость, даже для меня. Я не могу снимать больше сериал «Неблагополучный лагерь», потому что в моем новом редакторе я не могу записывать видео, там как бы тормозят. То есть изображение застывает и звук идет, но это тоже не дело же. И то есть, а в старом редакторе звук сильно отстает. Даже в этом видео. Ну, видео-то ничего, а вот фильм, ну, даже непонятно, кто что говорит. А, так что вот. Он пока у меня не появится. Точнее, ну да. Скоро у меня день рождения, и у меня скоро появится камера. Да. И на камеру я буду записывать нормальное видео, и не на веб-камеру, как сейчас. Потому что у меня нету... Есть фотик, конечно, у нас, но он примерно минут пять идет звук, а потом он пропадает. То есть вот так. И редактор мне скоро будет новый, потому что этот я не знаю что с ним, но он очень долго включается и через него, если я его буду редактировать, не выложится видео на YouTube. YouTube не принимает этот формат. Ну в общем насчет сериала. Я хотела его снимать, потому что мне моя задумка нравится. Ну, не многим она нравится, поэтому я его все же удаляю. Потому что, ну, как бы, не могу его снимать. И, кстати, я говорила, что будет сериал «Скоро как трудно жить с близняшкой», но я буду его снимать, опять же, где-то в октябре. Ну, после примерно 10 числа. Потому что 9-го у меня днюха, и потом я буду примерно 15-го его снимать, может, даже 12-го. Ну, ладно, это было все. Ставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, а также ставьте внизу свои замечательные комментарии, вопросы-запросики. Ладно, всем пока! С вами была Оля, с канала The2002. Пока! До скорого!